Так мы продолжаем наше изучение книги «Откровения», сегодня мы разберем седьмой стих. Давайте прочитаем с первого стиха первой главы. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему Он надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Она через ангела Своего рабу Своему Нюану, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел.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 Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Все глядят с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возродают пред ним все племена земные ей. Аминь. Для начала сделаем анализ некоторых слов, и начнем мы со слова «се». Слово «се» в греческом языке используется как указательная частица, которая означает «вот», «смотри» или «посмотри». Глагол «грядет» означает «приходить» или «идти». Глагол «узрит» в греческом очень интересное слово – чтобы понять значение этого глагола, его нужно сначала сравнить с некоторыми другими глаголами. Например, в Новом Завете есть глагол блепо, который передает смысл простого наблюдения как пассивного, так и активного. Например, в Евангелии от Матфея, 7 глава, в 3 стихе мы читаем: И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Здесь же, в нашем случае, в седьмом стихе, стоит слово «Оптанумай», которое означает «являться», «показываться», «давать себя увидеть», «смотреть с широко открытыми глазами, как на что-то удивительное». Далее хочу обратить ваше внимание на глагол «пранзили». Это слово означает «прокалывать» или «пронзать». И во всем Новом Завете оно используется всего лишь два раза. Здесь и в Евангелии от Иоанна, 19 глава, в 37 стихе. Также и в другом месте Писание говорит «возряд на того, которого пронзили». И слово «возрядают» может иметь следующее значение. «Резать» либо «отрезать», «отсекать» И второе значение – ударять себя в грудь, в переносном значении – рыдать, плакать. Данное слово в Новом Завете употребляется восемь раз. В 24 главе Матфея, в 30 стихе мы читаем. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные». То же слово, что и в 7 стихе 1 главы книги Откровения. «И увидят Сына Человеческого» грядущего на облаках небесных, силою и славою великой, Слово «ей» греческое «не» – утвердительная частица, которую иногда можно переводить как «да, ей, так». То есть «да, да будет так, аминь», то есть «истина». Если мы говорим о разночтениях в этом стихе, мы можем вздохнуть, потому что в данном стихе разночтения не присутствует. То есть разночтение отсутствует в данном стихе. Поэтому мы переходим к нашей диаграмме. Итак, три действия, которые идут параллельно или идут рядом. Вот это наше слово «се». «Се приходит с облаками». Греческий прилог «мета» означает «сы». Но в подстрочнике нам дали значение «на». То есть Иисус приходит с облаками или на облаках. Параллельное действие. И всякий глаз увидит его. Офтальмос от этого слова у нас есть «офтальмолог», врач, который занимается глазами. «И те, которые пронзили Еву». Иисус приходит с облаками, и всякий глаз увидит Его и те, которые пронзили Его. И все племена земли зарыдают о Нем. Единственное, я не дописал фразу «И ей аминь». Хотя на самом деле в Священном Писании есть множество стихов, которые почти идентичны этому. Давайте мы их прочитаем. Марка, 14 глава, с 61 стиха. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, Сидящего Десной силы и грядущего на облаках небесных». Здесь слово узрите то же самое слово, что и в 7 стихе 1 главы книги Откровения. Прочитаем Матфея 24, глава 30 стих. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великой. А теперь обратимся к Ветхому Завету, к книге пророка Даниила. 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын человеческий. Дошел завет до хватнями и подведен был к Нему». К слову, Данил является первым, кто увидел Христа, грядущего на облаках. Следующий очень важный для нас отрывок записан в книге Пророка Захарии в 12 главе. Будем читать с 8 стиха.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 Придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Теперь поговорим о богословии этого стиха. Первая наша фраза и первое наше действие. Вот грядет или приходит с облаками. В греческом предлог мета, как мы уже сказали, означает именно с облаками. Почему облака? Почему не что-то другое? Здесь, скорее всего, присутствует связь с Ветхим Заветом, где облака рассматриваются как некий символ Его присутствия и славы. Например, в книге Исход мы читаем о том, что Бог шел перед израильским народом в столбе облачным. Облако также наполнило Божий храм. Об этом мы читаем в третьей книге Царств, 8 мая глава 11 стих. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Помимо этого, в Библии облака выступают как символ Божьей колесницы. Псалом 103. «Устрояешь над водами горния чертоги твой, делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Исаия 19 глава, 1 стих подтверждает эту же идею, этот же образ. Пророчество о Египте. Вот Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетской, и сердце Египта растает в нем. Вот Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. Вот таким образом я думаю, что у нас сложилась некая общая картина. Иисус придет в славе и силе. Его присутствие станет видимым абсолютно для всех людей. И, в принципе, идея этого стиха именно заключается в, в том, что всякий глаз, абсолютно все люди увидят Христа. Собственно, далее мы и читаем, что узрит его всякое око. Вторая наша фраза и второе параллельное действие – узрит его всякое око. Каждый глаз. Заметьте, не сказано «человек», а сказано «каждый глаз». «И слепые прозреют, и не мы услышат». Это будет сверхъестественным событием. Но далее акцент смещается. И те, которые пронзили его, Давайте прочитаем Захария, 12 глава, 10 стих. Мы его уже читали, этот стих, но давайте прочитаем вновь. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима из-за люду благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают, об единородном сыне и скорбеть, как скорбят у первенца. В этом стихе написано, что пронзили Иисуса дом Давида и жители Иерусалима. Но как следствие всего этого, все племена возрядают, все племена будут горько плакать. Интересно, написано не вся земля, а написано все племена. Слово «племена» с греческого можно еще перевести как «колено». То есть все земные колена увидят Иисуса Христа. Здесь, как мне кажется, присутствует прямой намек на 12 колен Израиля. Как бы снова подчеркивается отверждение израильского народа Мессии. Как сказал один богослов, далее слышен вопль об упущенных возможностях. Все этнические народы, другими словами, увидят Христа самое грандиозное событие, которое когда-либо существовало. Если Христос пришел в первый свой раз, как бы тайна, то во второй раз Он придет уже открыто для всего мира. Этот стих красочно описывает явление или раскрытие Сына Божьего. Я думаю, что человеческое воображение, насколько бы оно ни было развитым, не сможет в полноте выобразить размеры и охват этого события. Давайте теперь поговорим о применении данного стиха. И для этого обратимся к толкованию фрица Глюнзвейка. Он писал, Теперь время слушать, а потом наступит время видеть, и узрит его всякое око. Еще не время видеть его, а только слушать. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Наш Господь говорит, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И мы, христиане, несем ответственность за то, чтобы в эту эпоху мира о Нем услышало всякое ухо. Ведь это слышание реально открывая для человека великие возможности. Для того, кто сейчас хочет слышать его и принадлежать ему, повиноваться ему, наступит некогда великий час видения, когда он должен будет видеть, смотреть, но уже не с ужасом, а с благословением». И радость. Теперь время слушать, а потом наступит время видеть. Иногда в наших фантазиях, в наших желаниях мы можем забыть о наших прямых христианских обязанностях, как мы должны поступать и что мы должны делать в этом мире. Поэтому для нас важно слышать и исполнять то, что написано. Давайте обратимся теперь к нашим переводам. И для начала прочитаем перевод под редакцией Касьяна. Вот он грядет с облаками, и увидит его всякое око и те, которые его пронзили. И о нем будут бить себя в грудь все племена земные. Да, аминь. Единственное отличие, которое мы имеем в данном переводе, это фраза «бить себя в грудь». В нашем синодальном переводе потребляется слово «возрядают». В данном случае они берут его прямое значение и следующий красочный перевод бить себя в грудь прочитаем перевод под редакции кулакова вот идет он с облаками каждое око увидит его и даже те которые пронзили его в страх и отчаяние повернут все племена земные явления его так будет аминь как мы понимаем фраза в страх и отчаяние это уже дополнение переводчиков. Современный перевод Вольный МДР. Знаете, это наше слово «вот» или «се». Знаете, он придет в облаках, и все увидят его, даже те, кто пронзил его копьем. И все люди на земле будут горевать о нем. Это так. Аминь». Интересно, здесь они перевели слово «вот» грядет, словом он перейдет в облаках. И мне кажется, здесь неуместно, но они перевели предлог с мета буквой В, что не совсем грамотно с точки зрения греческого языка. И все увидят его, даже те, кто пронзил его копьем. И как мы понимаем, копье никак не присутствует да, в греческом тексте. Это уже добавление переводчиков. И давайте прочитаем последний перевод. Слово «Жизнь». «И вот он придет, окруженный облаками, и все увидят его собственными глазами, включая тех, которые его пронзили, и все народы земли будут рыдать перед ним. Это действительно будет так. Аминь». Знаете, меня иногда удивляет, насколько мы много добавляем от себя, потому что если мы читаем буквальный перевод или греческий, если один стих содержит в себе 2-3 строчки, то некоторые вольные переводы умудряются добавить еще 2-3 строчки как бы от себя. Поэтому самый лучший вариант – это придерживаться, придерживаться более буквальных переводов. Но для изучения, для сравнения, иногда полезно сравнивать переводы так, как мы делаем вместе с вами. Относительно идеи данного стиха, я думаю, что все мы поняли, что данный стих передает нам некую идею того, что абсолютно все люди однажды, в один момент увидят Иисуса Христа в славе и силе. Каждый народ, каждый глаз, каждый человек. Поэтому для нас важно слушать и исполнять, бодрствовать и быть готовым к встрече с нашим Господом.